Доброго времени суток, дамы и господа! Что мы знаем о консорциуме ремесленников? То, что это очень долгая фракция по своей прокачке, имеющая в своем арсенале виклики различные, а также у нас имеются контракты, которые немножко нам помогают прокачать эту надоедливую фракцию. Нужна она для того, чтобы получить дополнительные знания, а также дополнительные рецепты для наших профессий. Из примечательных рецептов там имеются разные инструменты. Это... Реально классно, потому что инструменты для профессии нужны. Мы это прекрасно знаем, прекрасно это понимаем. На текущий момент у УДК у меня все полностью прокачано. Это очень много времени ушло консорциум ремесленников. Идет 5 планок у нее. Первая там 500 репутации требует, потом, по-моему, 3000 потом 3000, последняя вообще 7 требует, в общем-то прокачка довольно-таки долгая. Контракты дают по 15 репутации, виклики, ну, раз в неделю, хочется как-то качать быстрее. И вот в обновлении 10.07, похоже, мы будем нормально так раскачивать эту фракцию, и, наконец-то, твинки будут очень быстро вылутывать различные рецепты. И если внимательно рассмотреть птр разборку, то можно увидеть то, что... Одноранговый контракт, первоуровневый, вместо 10 репутаций, теперь дает нам сотню за каждую выполненную локалку. Учитываются как PvP шные локалки, так и локалки на питомцев, которые даются каждый день. Также, если мы рассмотрим второго ранга контракт, то он дает 120 репутаций вместо 12. Если мы рассмотрим контракт третьего ранга, то тут 150 репутаций вместо 15. Получается делая локалки под контрактом мы будем качать репутацию в десять раз быстрее вау это не может не радовать то есть ластовые семь тысяч репутации качнутся за сколько локалок используя контракт третьего ранга сорок шесть сорок семь полностью, да, если рассмотреть. Ну, есть еще у нас разные бафы, конечно же. Хумановский, ярмарка Новолуния, которая, кстати, идет на текущий момент. Можно все это там покрутиться на колесе и получить бонус на плюс репутацию. Это, конечно, круто, но то, что будет 10.07, это намного мощнее, чем Хумановский баф, чем колесо это на ярмарке Новолуния. В общем-то, думайте. Либо сейчас уже на твинках, например, начать прокачивать консорциум, либо дождаться 10.07 и относительно не напрягаясь выкачать просто-напросто вообще до фула этот консорциум ремесленников. Думайте, если это все сохранится до 10.07, то это будет очень хорошее нововведение, потому что на текущий момент консорциум реально качается очень и очень медленно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!